«Хочу перемен быстрых», «Хочу трансформацию мгновенную» – такие заявления не редкость. Человеческое желание понятно и широко используется в виде обещаний. «Да-да, к нам за быстрыми и тотальными переменами жизни и сознания». Возможно ли это? Чем оборачивается для человека? Где кроется опасность и как ее избежать? Смотрите сегодняшний выпуск Инсайт видео. В нем ответы. Меня зовут Наталья Качан. И сегодня о переменах к лучшему. Что происходит с человеком, когда его жизнь меняется? Что на самом деле меняется в человеке? Почему в переменах кроется возможность и опасность? Для ответа лучший способ метафора. Как история для озарения Поэтому сразу переходим к наглядному примеру: Жаждет человек перемен в своей жизни, в сфере личной, в материальной, духовной, ну, кому-то замуж, кому денег, кому-то смыслов, что мешает пойти и взять, минуя частных психологов отечественные тренинги и заморские ретриты. Хочешь новой жизни? Ну, иди, бери! А не получается потому что держится его старая и слегка надоевшая жизнь на нескольких факторах, один из которых – убеждения. Они словно каркас личности, скелет, на котором вы держитесь. И порой кажется, что этот набор – последняя преграда, досадная мелочь, которая загораживает от вас лучшую жизнь. Нет, он не только мешает, но и помогает. Вставать каждое утро, делать то, что является привычными обязанностями. Чувствовать себя уверенно, в конце концов. Благодаря этим убеждениям вы устойчивы и адаптированы. Но, допустим, вы хотите глобальных и мгновенных перемен. Приезжаете на тренинг, семинар, ретрит и ожидаете молниеносного «ах». И для этого долой все без разбора. Ну, некогда копошиться внутри и делать ревизию. Вот это ветхое на свалку, а это еще послушает, а это новенькое. Пусть растет. Такая мудрость у человека современного отсутствует. Но она есть у природы. Предлагаю у нее и учиться. Целый год я наблюдаю тростник рядом с нашим причалом. Вижу, как он растет, поднимается, радует глаз зеленой изгородью. А осенью желтеет. Высыхает к зиме, но продолжает стоять и шелестеть на морозном ветру. И весной происходит естественная замена, постепенная, что немаловажно. У природы своя скорость перемен. Естественно. Но приходит человек, смотрит и решает. Медленно. Давай-ка ускорим процесс озеленения причала. Ну, зачем нам этот сухостой? и одним махом срезает и старое, и, как правило, молодое. Лес рубят, щепки летят. Что открывается взгляду? Простор для духа и пустота для личности. Не за что зацепиться, не осталось ценного, важного. Не держит, не поддерживает внутренние убеждения. Старых нет, а новые не созрели. И только ветра вечности, от которых человеку холодно и страшновато. Да, это тоже путь, но для реализации этого пути есть поддерживающие институты: общины, монастыри, станки, где человек проживает долгий период времени, и его пребывание во внутренней пустоте поддерживает внешний уклад, соратники, наставники. А если срубили одним махом и отправили в освоясь? И вот приезжает человек домой, в семью, на работу, и нет его в этом. И ничего не вдохновляет, не радует, и не за что зацепиться. И падает он в пропасть безысходности, потому что по-старому не может, а как по-новому – не знает. Экологичный способ перемен – природный. Когда мы уважительно прощаемся со старым, даем ему время на естественное отмирание, бережно относимся к новому и не ускоряем его рост, а развиваемся вместе с ним. И не цепляемся за это новое, как за единственное верное, а понимаем, придет время, и оно тоже устареет, пожелтеет и отомрет. И уступит место новым убеждениям, которые поддержат ваш новый образ жизни. За экологичными изменениями приезжайте на тренинг «Экстаз реализации Фактор X с 1 по 8 июля на Алтае. А для начала воспользуйтесь моим бесплатным видеокурсом на тему самореализации, успеха и смыслов. Ссылка под видео. С вами была Наталья Качанова. Подписывайтесь на мой канал и реализуйте свой потенциал с природной мудростью.